Канчи с вами снова я, Велка Сприн, и это видео называется... Так, все, соберись. Погнали. Канчи с вами снова я, Велка Сприн, и это видео называется... All Dreams". И если вы думаете, что в этом видео я вдруг захотела стать миллионером и разбогатела, то... Нет, это полный бред. На самом деле, смысл видео в том, что я одна или со своими друзьями составляем список дел и планов, которые хотим исполнить в какое-либо время года. Но так как сейчас на дворе осень, это называется Autumn Dreams, поэтому в этом видео хочу рассказать о своих планах на осень. Конечно, я уже подумала над своим списком планов и поняла, что он не такой-то уж и большой, но в принципе интересный. И, ребята, хотела рассказать про конкурс, спасибо, что у вас уже стоит, это много, и я устраиваю конкурс, а, в общем, в честь этого я хочу, чтобы вы, ребята, сняли такое же видео, как у меня, не прям точь-в-точь, -точь, но тоже об своих планах на осень, конкурс будет длиться с 1 ноября до 30 ноября, ну, как только я выложу видео, оно начнется, да, и я хочу, чтобы вы тоже рассказали о своих планах на осень, и в общем, если же у вас нету канала на Ютубе, то можете скинуть мне в ВК, ссылочку в описании. У меня всегда все в основном в описании. И я думаю, что вы должны тоже 2-3 пунктика планов сделать, которые выполняемые. То есть, например, там, покрасить голову красный. И один пункт плана, который вы, возможно, планируете сделать, но в это время года сделать не успеете. То есть, например, покататься на горке я планирую там... Диснейленде, но поеду туда зимой, ну, к примеру, и осенью это сделать не смогу, но хочу рассказать об этом сейчас, вот. И я надеюсь на то, что активных ребяток будет много, потому что стоит, это круто, я вас люблю, и я жду ваших активных действий, так что, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, и смотрите этот видос, снимайте видосики, мне отправляйте. Вот мой список планов Пункт плана выполнен, вас уже 100, и я этому очень рада, и я благодарна всем, кто подписался на мой канал и смотрит мои немножко бредовые видео. Ну, я, конечно, не могу сказать, что они прям вот прям вообще бредовые, но в них иногда нету смысла, и я очень рада, что вы их смотрите и иногда даже комментируете. Минская вечеринка будет 29 октября, но это и так понятно, и на нее я хочу пойти со своей сестрой Аферой, да, вы ее в первый раз вообще увидите на канале, но на самом деле не в первый раз. Мы с ней снимали игры, и там как бы нас не было, но был голос наш. И, в общем, все эти видосики я поудаляла, потому что подумала, что, ну, типа, ну, не мое. Хотя в детстве мечтала стать геймером, и, в общем, мы хотим с ней покрасить голову. Вот как раз-таки я об этом говорила. Мы будем красить голову, делать классный майкап, и придем на вечеринку, как две такие крутые убийцы, наверное. Кажется, что на Хэллоуинские вечеринки я особо поснимать не смогу, так как мне кажется, что там будет слишком темно и шумно, и маловероятно, что даже если я буду орать на весь свой голос, а я очень громко ору, то вы маловероятно, что меня услышите, вы услышите только какой-нибудь там шепот, и то маловероятно. Но я все же постараюсь что-нибудь пофоткать, может быть, останутся в Пофоткать природу, ну, я уже в процессе этого, у меня уже накопилось пару клевых фоток, которые просто, я не знаю, на них смотрю, и я просто балдею. И последний пункт плана, это снять клип, у меня уже есть текст песни, у меня есть музыка к пе песне, я не знаю, когда буду снимать клип, мне нужно сначала написать песню, так что пока что, ребят, не спрашивайте, когда выйдет клип, я планирую это сделать, либо это осенью, либо вообще пока не знаю, когда, это как там пройдет дело, когда я окажусь свободной, в общем, так далее, так что пока мне не пишите, а вот планы есть. А теперь переходим к выполнению моих планов. В общем, получилось так, что Хэллоуин перенесли на день раньше. И сегодня я со своей подругой, не со сестрой, а с подругой буду тусить. В общем, как я уже сказала ранее, я должна была пойти на Хэллоуин со своей сестрой, покрасить голову и сделать классный мейкап, но такой прикол не удался, потому что, в общем, мы должны были пойти на Хэллоуин с классом, и никто из наших сначала говорили, да, пойдем, потом сказали, что не пойдут, кто-то заболел, и, короче, ну, никто не пошел, в общем, было печально, но потом мне подруга передала то, что ей Сейчас прям вот, ну, на тот момент, когда она ей позвонила, что дали два бесплатных билета и на Хэллоуин, то есть вообще бесплатный проход, и то есть ни, ни за что не надо платить. Ну так вот, мы, мы, короче, с ней пошли на Хэллоуин, но, в общем, конечно, на тусовочках из двух человек это не очень круто, но все равно было прикольно. И, в общем, вот только фоточки, очень стрёмные фоточки моего мейкапа и все, и плюс ко всему все остальное. Мне очень стыдно за мои фотки с Хэллоуина, потому что они получились, как вы видите, очень ужасными, и мне пришлось ставить несколько не моих фоток. Также фотки из города, они просто шикарные, и это все, что я могу сказать.